Привет! Перед этим роликом я хочу сделать анонс. В скором времени я дам тебе, то есть своему подписчику, 50 тысяч рублей, естественно, на прокачку. Предыдущий мой ролик залил 40 тысяч рублей на аккаунт подписчика, просто офигительно зашел. Я думал, что рубрики прокачка подписчика, она все, она изжила себя, но нет, вы мне показали другое, а именно показали то, что эти рубрики просто вышли на новый уровень. Поэтому отвечу на часто задаваемый вопрос, как попасть в эту прокачку, просто внимательно смотрите каждый ролик. И в скором времени мы прокачаем тебя на 50 тысяч рублей. Вам же огромное спасибо за поддержку. Надеюсь, этот ролик соберет столько же просмотров, потому что здесь действительно будет интересный контент. А сегодня мы закинем всего-то 100 тысяч рублей. Приятного просмотра. 100 тысяч рублей это My CSGO, и сегодня будет то, чего не было... На самом деле, давненько это очень дорогой панкейс, И сегодня мы не будем обращать внимание на Сквидвард кейсы. Естественно, на кейсы за 79 рублей. Мы пойдем по жести и откроем вот эти перчатчные кейсы на живые и, надеюсь, на премиум денег тоже хватит. Но перед этим деп мой мои деньги, да. Но единственный момент, там, где есть возможность прорекламировать свой промик, я это делаю и показываю. Сейчас у меня на канале начнутся реально прокачки на огромные суммы, и было бы круто, если бы вы пополняли по моим промикам мне бы не пришлось тратить своих денег а я бы просто забирался с ревки и отдавал вам плюсом промиков тут очень много и на 40 процентов и на 35 в общем я никого не призываю открывать кейсы но все же если вы будете это делать на майкс гол есть промики и безумно вам благодарен если вы по ним пополните напомню что жесткий контент прокачки требует денег а спонсоров на такие рубрики к сожалению найти очень сложно поэтому ну приклавирую промики ребят не реально типа 40 процентов можете забирать но ну, все очень долго это все занимает еще раз вам спасибо кто по промикам депо это мы открываем дорогущие кейсы так ну что поехали соточка есть а я думаю что сразу мелочиться сразу поехали на кейс за 40 тысяч рублей блин а канал человек человек давно не имел на себе таких роликов это нож волны за 38к. И сразу пропуск бустится на этом кейсе неплохо. чем мелочиться? Сразу второй самый дорогой ножевой кейс в мире за 40 тысяч 000 рублей. И автотроника? Бля, зубки, ну окей, автотроника сколько он стоит? Это не так много, как хотелось бы видеть. Но тем не менее, пока всего лишь минус 7 тысяч. И да, ребят, я действительно надеюсь, что каждый ближайший ролик вы будете поддерживать бешеной активностью лайками, подписками, комментариями, потому что два моих ролика подряд 31 числа перед Новым годом вышла проверка всех сайтов, он уже набрал 83 тысячи просмотров. А предыдущий ролик, прокачка подписчика на 40 на данный момент набрал 30 тысяч просмотров кучу лайков поэтому если так все пойдет дальше я блин всех вас прокачаю на офигенные суммы так и до сотки недалеко поэтому ребят поддерживайте внимательно смотрите ролики потому что участников мы будем теперь выбирать абсолютно по-другому для этого внимательно нужно видос смотреть так новый нож 18 тысяч рублей под шумок открыли я сегодня хочу прям пофигачить дорогие кейсы на make it's go 100 тысяч главное их не в е ну вы в принципе поняли а Окей, okay, пойдет. Я почему-то думал, что там будет, знаешь, 1020. Мы, кстати, такими темпами весь пропуск пройдем. Я хочу это сегодня закончить. Найс есть градиент, паракод есть. Это хорошо, это, это хорошо. 40, 40 тысяч он должен, 33, 78. К сожалению, мы не окупились. Ну ладно, давай откроем хайпер-нож. 10 штук. Сегодня реально он или самый дорогий кейс на MyCasGo. 100 тысяч рублей. Это будет интересно, и это очень при очень дорого. А кстати, две выпазимов. Так, а это неплохо, а это в целом неплохо. Кстати, если мы сегодня поднимем много-много денег, это все я оставлю и прокачаю вас. Поэтому, блин, ну, я не, просто не описать всех тех эмоций, которые я испытывал вчера. Сегодня вы жестко поддержали эту рубрику, и поэтому, если сегодня мы нафармим реально какую-то крутую сумму, она останется для вас, чтобы вас прокачать. Поэтому, ну, будем, будем надеяться рассчитывать. Обмотки рук 21 тысяча. Вот это печалька. Это реально, это, это очень грустно. Мы потратили много денег и не получили пока что ничего. Диверсант, боже мой. Майк из Гол. Ну, а где... А где вернуть деньги можно? Ладно, ладно. Бывает всякое. Слушай, ну, это очень быстро. Вот так и заканчивается, блин, самый дорогой ролик. Удав. Слушай, ну... Не, я немного начинаю сейчас уже расстраиваться. 15 тысяч. Хотя, тем временем, мой уровень в пропуске бустится. Это, конечно, тоже круто, но как-то нужно... Я не знаю, как нужно возвращать деньги. Это мы открывали... Подожди, это мы открывали самые дорогие кейсы. У нас остается 15 тысяч. Вопрос, что открывать дальше. Хорошо, Fire and Dice. Я даже не буду смотреть, что там находится. Просто надеемся на алгоритмы сайта и что они бэкнут, блин, деньги. Хотя бы 1050. Бля... А, но это хорошо! Там же был нож. Подожди, либо, либо я стою, либо лыжи нету. Там вроде бы была бабочка за 88 тысяч. Блять, а у нас 2000 остается. Предатель. Это минус сотка. Слушай, ну контент в последнее время идет реально крутой. И я прям захотел сделать так, чтобы актив был как раньше. Ну то есть сотка здесь, 40 на прокачку. Ребят, все для вас. Давай попробуем изи на и фастом. Пиздец, без ножа, ладно, понял Бля, какой это это очень минусовый ролик Хорошо, события, зимний пропуск Так, у нас есть бесплатные кейсы Скин в подарок А, у нас, подожди, скин в подарок Так, ладно, понятно, здесь ничего нет Давай-ка мы сейчас заберем все кейсы Вот эту историю, давай-ка мы сразу будем открывать Потому что я боюсь потерять кейсы просто-напросто Так, быстрее движение глаз Это, это почему-то не 100 тысяч И честно говоря, бля, обидно Фу, Очень обидно но я хочу еще сделать подобный ролик, если наберет просмотров, опять же. Огромная скидка на кейс, любой кейс до 400 рублей. Это нам неинтересно. Дубликат. Любой кейс до 500 рублей. В принципе, сейчас откроем еще больше бонусов. Открываете... Так, получаете бесплатный дроп. А что это... А, ладно, у нас есть... Слушай, я, я немного... Да и немного, я очень сильно расстроился. И... Это, наверное, сейчас будет заметно. Ладно, не ноем. Подожди, любой кейс до 500 рублей у нас скидка. Хорошо, ну, допустим... Я не знаю, любой же был написан, правильно? А, да, а, дабл Палки. Хорошо, YouTube кейс Я вроде бы как ютубер Как оказалось, ты меня еще смотрят а, И отбойный череп, боже Как же это плохо Ладно, окей, продать дальше Давай, события Блин, я реально расстроился Так, это еще один кейс Подожди, тут несколько вот этих вот кейсов Я их заберу, потому что они просто одинаковые И сразу несколько штук открою, чтобы 300 раз не забирать один и тот же кейс Все вот эти вот кейсы раритетные Короче, я их сейчас все заберу Мы прошли пропуск! И это последний кейс Стой, мы прошли полностью пропуск. И у нас э, один такой... Блин, он, окей, он не очень дешевый. Хорошо, скидка 90% на кейс. Откроем его. И, в принципе, сейчас у нас э, бесплатный кейс, и мы полностью прошли пропуск. Нежная мгла. Блин, единственное, это все, конечно, круто. Вопрос когда мы будем возвращать сотку. Я не знаю, как это делать, в ближайшее время ждите. Я реально хотел, если с этой сотки чтобы получил, ну, что-то получилось бы, оставить это все вам на прокачку, но... Ну ладно, это было бы на самом деле несколько прокачек, ну, пол получилось как получилось. В данный момент все, что я хочу, это увидеть опять литейшую поддержку, потому что контента я навалил. Так, и в принципе все бесплатные кейсы мы с пропуска открыли. Да, все бесплатные кейсы мы открыли. Есть дубликат, есть 5 скинов. Я так понимаю, это в контракт. Ну ладно, мы это еще проверим. Дубликат, кейс до 500 рублей, понял. Еще больше бонусов мы тоже заберем. Так, скидка на кейс это до 400 рублей. Еще больше бонусов тоже заберем. Дубликат также до 500 Uh, и в принципе все Я вот сейчас хочу подвести итог а Окупили ли мы золотой пропуск Ну это определенно потому что здесь было очень много дубликатов Очень много бесплатных кейсов То есть в принципе-то он окупился Ну uh, и он стоил по-моему Ладно сказать по-другому Не так чтобы критично Но мы его окупили там на какие-то копейки Но тем не менее он окупился это приятно uh, На балансе 3700 бонусов Плюс дроп Дополнительный у кейса до 500 рублей, поэтому дабл дроп откроем фастом, ибо я не, ну, не думаю, что что-то крутое выпадет, потом мы сего сделаем контракт и уже будет видно, а, у нас нет денег, хорошо, давайте это сразу в контракт, блин, тут очень много скинов, и все вот эти вот скины я, в принципе, затолкаю в контракт, а, и того у нас выходит, может что-то выпасть до 8000, будем просто надеяться и верить. То, что действительно выпадет 599. Но, блядь, MyCSGO сегодня меня просто надеюсь на вашу поддержку. Я еще скажу, Просили меня не ныть, а этого делать я не буду. Делаем контент и... Минус настроения человека. Ладно, бывает, в принципе, всякое. 8600. Но я еще где-то в глубине души верю, что он бэкнет. У нас 3700 бонусов и есть ютуберский кейс. Блядь, hellfire. Но две хеллфайр... Hellfire... А, подожди, стой. А, вот это интересно. Вот это уже прикольный дабл дроп. Uh, у нас на балике 7100, плюсом мы все-таки можем открыть кейсы за бонусы, конечно, мы сейчас можем нафармить на самый дорогой, давай попробуем вот эти дорогие байтовые кейсы, но все-таки, блин, проигрыш был достаточно большой, поэтому был просто рассчитывать на то, что дропнется нож, блять, бенгальский тигр, их выпало нам два, круто. 600 рублей. На балансе остается 970. Хорошо, давай в биткоин кейс. Я это все поделаю фастом. Пара нож убийствов было бы приятно, но вы я. Но мы сегодня реально открыли все самые дорогие кейсы, блин. Окей, гран-при. Да, вот это вот остальное открою и. Скоростная зверь, кстати. Ну, сейчас это не так хорошо, как могло было бы быть. 5 кейсов. Если выпадает кал, я оставлю, чтобы сделать превьюху. Ну. Да, в принципе, 900. Не вижу дальше смысла крутить, потому что, ну, 100 тысяч уже, наверное, он мне с такой суммой просто не бэкнет. Зато мы проверили все самые дорогие кейсы. Хотя, опять же, есть косарь. Ну, блин, с косаря, ну, типа, получить 5000 и распространение. Окей, давай все продадим. Апгрейд. Выбираем баланс максимально. X 30 делать это очень глупо. X 5 Ну, в принципе, давай пробовать. Ну, просто, а что сейчас остается делать? А, апгрейд завершился неудачей, Круто. Ну все, человек сегодня морально унижил. Ладно, мы просто сейчас берем и открываем бесплатные кейсы. Санлю, Звездный защитник. Не, в следующем ролике мой CSGO должен офигенно навалить, но там уже деб будет в разы интереснее, чем сегодня. Тичьи игры. Всем огромное спасибо, да, за просмотр. Это был я. Скоро будет прокачка, как я и говорил. Ждите. Всем спасибо. Всем пока. Контента мы сегодня сделали.